Коллеги, всем добрый день, меня зовут Дмитрий, и сегодня я вам расскажу о профессиональных блиницах Huracan. Функционально блиница Huracan – это обычная электрическая сковорода. Выглядит немного иначе и имеет ряд дополнительных функций. Это оборудование поможет увеличить производительность вашего заведения. Блиницы бывают однопостовые с одной рабочей поверхностью и двухпостовые с двумя рабочими поверхностями.